коллеги, с вами Саков Роман, компания Admiral Markets, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня пятница, завершается текущая торговая неделя, на рынке мы видим вновь распродажу, ну и как мы и договаривались в рамках этого выпуска, мы обсудим итоги ФРС, да, так как оно было достаточно важным, и а, важно было понять, что же сказал Паул, да, какие планы у ФРС на дальнейшие действия, ну и поговорим, конечно, а почему сейчас происходит вот данная распродажа, мы видим снижение индексов и в том числе индексы 500 переходит в фазу коррекции. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Вопросы, которые у вас появляются, обязательно оставляйте в комментариях. Итак, разберем сначала заседание ФРС, и здесь важно сказать то, что регулятор, ну, в принципе, как мы ожидали, и здесь не было никаких сомнений, ставка осталась на прежнем уровне, и все 18 руководителей ФРС ожидают сохранения ставки неизменной в этом году. Также Большинство ожидает изменения ставки в ближайшее в 2023 году, но ну, собственно как и ожидалось. А также здесь важно отметить то, что э, пока, пока ФРС э, повторила, что будет использовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики, да, то есть все, что у них есть, монетарная политика останется э, стимулирующей, э, зависящей от ситуации в экономике. Да, то есть если в экономике будет э, ситуация соответственно, ухудшаться, то дополнительные меры будут применяться. А выкуп государственных и ипотечных, ипотечных облигаций э, продолжится как минимум в нынешних объемах не менее 120 миллиардов в месяц. Также ФРС отметил, что пандемия коронавируса создала огромные экономические сложности в США и по всему миру и индикаторы деловой активности и занятости начали улучшаться, хотя наиболее пострадавшие сектора остаются слабыми, да, то есть то, что было как раз в период коронавируса. Инфляция осталась ниже 2% годовых, да, то есть это таргет уровень по инфляции, по безработице уровень 4-5% также сохраняется. Теперь, с точки зрения прогноза, была представлена ну, диаграмма, показывающая медианный прогноз ожиданий по ФРС. По ФРС сказала, что даже в 2023 году ключевая ставка может остаться без изменений, да? то есть они еще раз сделали на этом акцент. Ожидания относительно роста потребительских цен в текущем году повышено до 2,4% с 1,8%, да? то есть здесь мы ожидаем как раз вот этот рост инфляции, то да? есть который был, и уже также в ходе своего выступления Джером Пауэлл заявил, что еще не время сокращать выкуп активов, когда экономика США полностью откроется в этом году, уже возможно инфляция, да? то есть возможно она будет выше, возможно она будет выше, и вот такие, такие заявления Пауэлл сделал. Хотя здесь тоже здесь важно отметить то, что рынки восприняли в принципе, в этот день, да, в среду, э, ситуацию позитивно, да, то есть мы видели рост э, по основным индексам, мы видели падение американского доллара, но в то же время начался рост и десятилетних облигаций, вот тут уже как раз э, мы переходим к тем факторам, которые сейчас влияют на рынок и вместе мы с вами можем это посмотреть. То есть фактически та распродажа, которая была э, вчера на рынке, она э, была вызвана новым скачком роста доходности казначейских облигаций, который был э, уже показан на отметке 1.75, уже а, те ну, уровни которые были в январе 2020 года а, также из событий которые сейчас на рынке происходят ряд стран возобновили использование вакцины астрозеника то есть то что мы как раз обсуждали а, в понедельник а, да вот те сомнения которые были по вакцине а, но а, франция и германия а, эти данные возобновили после заявления как раз а, европейской комиссии которая следит как раз за лекарственными препаратами что те действия которые негативные действия которые есть их немного и больше все-таки позитива от использования чем от неиспользования соответственно опять же ключевое ключевое событие это рост казначейских облигаций который сейчас был также а нефть да, продолжила падать в пятницу да, В принципе сейчас мы видим уже на уровне 63 То есть это связано с тем, что есть определенные опасения Насчет дополнительного локдауна в Европе да, В ряде других стран И собственно нефть на это тоже да, реагирует Ну скажем так, неделя у нас закрывается Не на самой пока позитивной ноте Но Америка еще не открылась Вполне вероятно, что определенный выкуп да, Мы сможем сегодня увидеть Ну а теперь в целом давайте посмотрим что происходит по рынкам. Евро пока все еще остается в рамках нисходящего диапазона. Опять же, продажи здесь становятся все более и более привлекательными на текущий момент, но из отметки 1.20-1.21 это будет более разумно делать. То есть сейчас пока мы можем только наблюдать и ждать. По британской валюте здесь мы все еще сохраняемся в рамках восходящего тренда. Да, была возможность неплохих покупок в первой половине марта после того движения, которое было в вчера и позавчера, собственно, здесь уже мы находимся по тем уровням, которые, ну, не самые оптимальные для того, чтобы входить сейчас в британскую валюту, поэтому пока данный инструмент тоже пока оставляю и за ним наблюдаю. А Пары американский доллар, канадский доллар. Здесь началась у нас коррекция на фоне как раз укрепления американского доллара, который мы видели вчера, и пока общий тренд все еще сохраняется восходящий, но данная коррекция может нас как раз привести к неплохим уровням для входа на продолжение данного тренда, то есть в область 26. 26 26.50, может быть 27, то есть вот оттуда как раз было бы интересно а, вновь а, перезаходить уже непосредственно в продажу по данной валюте. А, по паре американский доллар японская иен, вот здесь коррекция как раз уже началась, то есть мы уже ну, долго говорим о, о, о нахождении данной валютной пары в зоне а, перекупленности и а, фактически мы долго стояли в боковике, особенно это видно вот на часовом таймфрейме, а, фактически всю неделю вот мы торговали в таком узком диапазоне, сейчас мы продолжаем все-таки двигаться а, по нисходящему. Поэтому здесь пока продажи, здесь остаются в приоритете. Но опять же, тренд у нас основной сохраняется восходящий, поэтому заходить в продажи, но ну, это контртрендово, это более рискованно, поэтому это, ну, менее, это не рекомендуется, если вы там, более консервативный трейдер. А, но ну, а для того, чтобы заходить по тренду, уровни 107-107.80, в принципе, здесь могут выглядеть довольно-таки неплохо. А по, австралийцу, а по австралийцу, пока у нас удерживается область поддержки на минимумах февраля, а пока у нас Тренд опять же сохраняется восходящий. Мы видим еще одну волну роста, да, которая идет как раз после того а, скачка, а, который, были, который мы видели во вторник и продолжался в первой половине а, четверга. Но, а, как мы видим, а, была коррекция. Да, то есть фактически эта коррекция выглядела довольно-таки неплохо для того, чтобы перейти как раз а, в, на продолжение роста. По данной паре здесь я в позицию не вошел. А вот как раз по новозеландцу а, мы также пока находимся в области поддержки да, в рамках данного восходящего тренда. То есть покупки. И в области данных минимальных значений выглядит довольно-таки неплохо, поэтому по новозеландцу здесь я для себя одну позицию открыл по тем уровню, то есть буквально несколько минут до начала записи данного видео и на всякий случай поставил еще на одну часть объема, если будет еще небольшая коррекция, то еще часть объема бы докупил, если она произойдет. Стоп-лосс у меня стоит за минимум, то есть я убрал его за несколько уровней, то есть это минимум 12 марта это минимум 17 марта, ну и также это минимум, который был сформирован с сегодня, но цена пока не ушла ниже минимальное значения четверга. Поэтому пока а, я рассматриваю для себя как раз вот этот уровень как критичным для данной ситуации. То есть, если цена уходит все-таки ниже данного ценового значения, то а, я считаю, что покупки здесь уже имеет смысл прикрыть и а, рассматривать уже другие точки а, как раз для входа. То есть в этом случае коррекция может быть более затяжной. А, теперь по золоту. Здесь у нас общее движение нисходящее также продолжается, но золото сейчас корректируется. Да, подрастает на фоне как раз а, роста также процентных ставок и перетока части капитала как раз в данный актив по а золото я все еще для себя рассматриваю Как раз возможности зайти на понижение И как раз вот та сделка, которую мы говорили Которую я открывал в пятницу да, закрыл, стоп, закрыл по небольшому стоп-лоссу Я да, стоп-лосс перемещал И сейчас мы видим, что в любом случае бы Этот стоп-лосс сработал Если бы я его оставлял там на максимуме 11 марта Ну и как раз в преддверии заседания ФРС В преддверии данной повышенной волатильности Это было ну, крайне опасно его здесь держать Тем более уровни были ну, не самые хорошие так скажем, для входа, хотелось бы продать золото чуть дороже, там из области 1750-1800. Собственно, сейчас общее восходящее движение здесь сохраняется, если мы посмотрим на еще раз дневной таймфрейм, то уход как раз в область 1750 и формирование как раз формации нисходящей в этой области может быть как раз интересной точкой для входа, поэтому здесь я продолжаю за золотом следить. Индекс DAX. Вчера новый локальный максимум, в целом да, мы видели позитив на европейском рынке, многие акции европейские хорошо подрастали в том числе те которые входят в индекс DAX 30 но вот та модель та фигура которую мы видим сейчас она может быть может стать таким предвестником разворота да то есть мы видели что вчера покупатели пытались весь день фактически атаковать продавцов и это получалось да это получалось фактически до американской сессии а затем уже мы вернулись практически к тем ценам которые были открыты вчера если сегодня локальный максимум по даксу будет обновлен то Фактически это можно считать фигурой не состоявшейся, да, то есть движение восходящее может продолжаться. Но если мы увидим закрепление ниже отметки 14661, то есть минимум вчерашней торговой сессии, то тогда уже вероятность коррекции по европейским индексам также будет более высокой. Ну и S&P 500 также немножко, немножко переписал вчера локальный максимум, но не дошли мы пока до отметки 4000 и дальше уже во второй половине торговой сессии мы увидели коррекцию, мы увидели снижение, мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в четверг, что фактически сейчас говорит нам еще об одной волне распродаж по, по крайней мере, по индексу S&P 500. Многие другие индексы находятся все еще также в коррекциях, да, то есть индекс, да, индекс. NASDAQ продолжает снижаться а вот по S&P 500 опять же если мы не увидим перехая сегодня то что не что отменит как раз вот дан начало данной коррекции то эта коррекция может быть в область 3 800 3 700 и дальше уже в зависимости от того где она становится будем подбирать нефть нефть марки бренд да если мы посмотрим на как раз дневной таймфрейм, да, то есть мы видим, что мы подошли к области поддержки в области 62, 63, сейчас торгуемся по 64, по 7 дней на нефть нефтмарке бренд. А, в принципе из этих уровней опять же возобновится движение восходящее может и все еще пока у нас тренд сохраняется восходящий, да, то есть он все еще в силе, но мы видим, что вот эта слабость, она проявилась фактически первый раз, начиная с ноября прошлого года, да, когда у нас вот данный тренд более активную фазу получил развитие, поэтому скорее всего здесь может быть еще одна волна роста да, в область 66-67, а потом может быть мы сможем уже как раз увидеть фазу и снижения, да? то есть это то, о чем мы говорили, потому что нефть вряд ли может расти активно и вряд ли мы можем увидеть на уровне 100 или еще выше, но вот цены там в районе 70-73 выглядят более-менее адекватными, вполне вероятно, что мы туда можем еще раз сходить, и потом уже начнется движение нисходящее на фоне переоценки. Открытие экономик на фоне увеличения производства, увеличения добычи нефти и тогда как раз уже нефть может перейти в диапазон 70-50 и в этом диапазоне торговаться. А Dow Jones вчера да, также обновил локальный максимум, но мы увидели к концу дня закры закрытие ниже открытия, что также может сегодня послужить триггером на начало как раз коррекции. Dow Jones растет максимально активно в марте, но вот эта коррекция как раз на фоне роста доходности облигаций может как раз и возобновиться. Ну и по NASDAQ, да, сейчас есть небольшой отскок, то есть фактически NASDAQ торгуется в нисходящем тренде, да, то есть уже последние там, несколько месяцев, последние несколько недель, прошу прощения, и соответственно, если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то пока здесь мы все-таки видится формация нисходящая, если, если NASDAQ может закрепиться выше максимума, которые были сформированы в марте, то то, собственно, тогда уже можем говорить о возобновлении роста. Ну что ж, неделя закрывается довольно-таки активно, мы видели как бурный рост, так и бурную коррекцию, сейчас рынок будет переваривать то, что сказал Павел, да, и собственно все еще тема с коронавирусом остается основной, за ней мы тоже продолжаем следить. Всем желаю хорошего торгового дня, всем желаю хороших выходных, мы с вами увидимся в понедельник, поговорим как всегда, как закрылась текущая торговая неделя, что ожидать на следующей неделе и подведем итог что у нас было соответственно на этой неделе всем спасибо за внимание не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео вопросы оставляйте в комментариях до следующей недели всем спасибо и до свидания